Все-таки мне нравится, как устроена эта жизнь. Будто у нее все продумано. Каждый в итоге получает то, что заслуживает. То, к чему стремится. Причиненное зло возвращается, пусть и в другом обличии. Украденное счастье не вечно. Пролитые слезы оборачиваются улыбкой. Отданное добро однажды возвращается в трекратном размере. Внезапным стуком в дверь, а мечты сбываются. Каждый в итоге остается с тем, что заслужил, и неважно, понимает он это или нет.